Привет, друзья, меня зовут Моника. Мне 15 лет и я учусь в обычной школе. В свободное время я катаюсь на своем самокате или скейборде. Люблю рисовать и читать книжки. Это моя мама и папа. А это мой надоедливый брат. Младший брат, которому вообще-то вход в мою комнату запрещен. Хоть и не всегда это правило для него существует. А ну-ка, малыш, иди отсюда, иди. У тебя должны быть свои игрушки. Машинки, солдатики, ну или что там еще есть у мальчиков. В общем, так у нас каждый день. И не смей залезать в мой шкаф, понял? В общем, я живу обычной жизнью. Обычные дела и морока каждый день. И все же в моей жизни много хорошего. Я скоро вернусь, мам. Хорошо, дочка, постарайся, не поздно. Привет, Моника. О, привет, Лайна. Ах да, ну вот здесь все и началось. Этот красавчик в очках, наш сосед Лайнал. Он настоящий ботаник. Почти все время проводит в саду. Выращивает цветочки. В общем, он немножко туту. -ту. Ну, то есть, выглядит, конечно, он шикарно. Говорят. Но для меня особо ничего он никогда не представлял, потому что мы с детства росли вместе в одной песочнице. И, наверное, именно поэтому я никогда не воспринимала его всерьез. Привет, Лайнел. Чем занят? Газом поливаешь? Да вот, решил посмотреть, как тут прорастает мой планта голланд Чего? Да, в общем, ничего. А что у нас там вечером, все в силе? Конечно, вечером увидимся. Если вы подумали, что он спрашивал про свидание, то вы ошиблись. Сколько я себя помню каждую субботу вечером. Наши две прекрасные семьи из домика справа и домика слева устраивают большой семейный ужин накрываем стол на лужаке и начинаем обсуждать все новости за неделю и так из недели в неделю из месяца в месяц из года в год традиции ладно лайнул мне пора пока привет девчонки а -а -а -а -а. Какая чаровашка! Эти три фифы самые популярные девочки в квартале. Да и не только в квартале, во всей нашей школе. Вот привязались и чего они ошиваются рядом с нашим домом, не понимаем. Хотя догадываюсь. Дежурят тут в надежде, что Лайнел их заметит. Что ж не повезло им. Это мое любимое место. Здесь пару лет назад я познакомилась с Анабель, моей лучшей подружкой. С тех пор это место нашей встречи. А вот и она. Моника! Привет, Аннабель! Ой, нормально ты грохнулась. А, да ничего, бывает. Аннабель, моя лучшая подруга. Она очень хорошая и добрая. Одна беда, она всегда очень сильно стесняется, особенно с новыми знакомыми. Аннабель, как вчера все прошло? Хорошо все прошло, а ну вообще-то... Да ничего особенного. В смысле ничего особенного, то есть как? Ну ты же на свидание ходила. Давай выкладывай все как есть. Да мне и выкладывать-то особо нечего. В смысле нечего? Что случилось? Да вот как-то ничего и не случилось. Вы что, поссорились, да? Мы не ссорились. Он просто не пришел. Вот в этом вся Анабель. Она мисс Вечное невезение. Не знаю. Может быть, я когда-нибудь встречу того кто сможет узнать меня и полюбить но похоже он еще не родился не расстраивайся подружка. я знаю тебя и я тебя очень люблю да конечно что давай поженимся не рановато ли собралась Ну что, пошли кататься? Да, я согласна.